Булет, блин. Так, ясно, еще один переход. Мы все глубже в лес. И все больше дров. Что это такое? Какой-то лист кровавый. Это все, Ты хочешь, чтобы... себя? Я дал тебе, что ты все эти годы. Нет. Я Что? Нет! Нет! Нет! Я не, <в paz seja> uh, nee, ну, блин, пистолет-то можно было оставить. Буллет? Это невозможно. Булет, нет! Блин, булет нет. Hey, bullet! Wait up! Bullet? Bullet, where are you? bullet! Hold on, ну зачем ты побежал сюда дурная псина. Ты что, вывихнул лапу? Дружище для чего с тобой случилось? Тихо, тихо, не скули. Я понимаю, что тебе больно, но перестань, пожалуйста. Как же стрёмно. Я надеюсь, что осталось немного. Чуть-чуть. Блин, Булет, Как я тебе смогу помочь теперь? Фак. Right, Это символы. Че за хрень? Че? В смысле, я тут проходил уже, нет? Только что. Потому что это ложь. еще символы докс пёс врет шли обратно а? не знаю как мне это может помочь пёс врет В смысле? Лет. А. Что-то там делать, пес служет, в чем дело? В смысле пес лжет? Да нет, тут вот что-то меняется. Лай, лай. Господи, как дрожит экран, как... Эффект ужасный. Отвратительный, я бы сказал. На записи будет казаться, что у меня просто запись была некачественная. Пока еще Эсель, что с тобой? Почему мы в петле? Ну-ка объясни мне, почему мы идем в гребаной петле? Let dying dogs lie. Нет, я пойду, пойду вперед. Оставить собаку умирать и ложиться. Как это утомительно, честно говоря. Мне уже скуление его не мешает, мешает только дребезжание камеры. Серьезно. Я не вижу никаких интерактивных элементов, поэтому просто идем вперед. Вариантов нет. Правильно. Интерактивных элементов. Оставь пса. А, -а, а. Оставь пса умереть. Я не могу его оставить. Нет. Я не оставлю то. Нет, не оставлю... Не оставлю псинку. Это же должно когда-то кончиться. Я, в принципе, его оставить не могу. Я варик только один, я могу идти вперед, и все. Что звук какой-то идет? Слева. Теперь справа. Какое-то радио. Оставь пса. Уставь пса. нет нет нет мужик за что болейн Булет, где же ты о хеллблейд oh. подъехал направо пойдешь смерть найдешь чего В смысле пол не за доверять погодите это я Это я буле-то овальнул, типа? Или, по крайней мере, так все считают? Ш -ш -ш. Я ни хрена не понимаю, что тут происходит И это интересно О, о. Вот такие странные повороты за ворота, реально в Hellblade было попроще, ну, типа назад пошел, да, ладно, хорошо, Пострелил одного брата, может. Погодите, все думают на меня сейчас? Или это мое воображение так играется на злую шутку? Что типа, вс типа все думают на меня? Куда же идти? И что мне нужно тут найти? Младь, я сделала тебе бутерброд. Рай, Спасибо. Ух. Ладно. Давайте искать выход из этой ситуации. Нужно... Вот, вот, вот, вот, вот, выход, да? Шериф. Господи, Эллис, anyway, But, hey, well. Чего? Какого хрена, А oh, фак? Нет. Стопе. Болят. Что делать? Булет, я не могу его позвать больше. Еще одна фоточка. Пошел экшон. Это уже непонятно кто. Без какого-либо имени. М -м -м. А еще одна где-то была. А почему я их вообще нахожу? В принципе, непонятно. вы все орте-то, а? Кто вас фоткал? Кто вас убил? Это что-то не хочу смотреть вверх. О, у меня нет выбора. Чё за? Ну нахрен! Я же не вижу ни хрена Что я могу? Так, мне предлагают взять в руки камеру, да? Это отлично, понятно вообще, короче, куда, куда идти, блять. А... Че за нафиг? Я это не вижу, мне это все чудится. А -а -а. Это такое? А, это, типа выход. Или проход куда-то. Или выход, я не знаю. Фу! Свет. Фу! Да ну не еди твою налево. фиг поймешь, когда что происходит. Опять. Сюда, сюда. Ага. Ну, посмотрим. Вариантов нет. Погодите, кто-то снимал, как мы зашли в лес. Или это был Я Че Я не знаю какого хрена я наделал Но Вот это Это стрёмно Джесс. Да ну нафиг. Нет. Я не хочу тонуть. Не, не, не. Су. Придурок. What the? So you're still struggling, huh? Блять. What did you do with the kid? The kid. That's what you're worried about. Stupid little man, I could have slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. Бисец. Try as you might, you can only do harm. No, you did this. Evening, all I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. <laughs> <laughs> yeah. Nothing. Now you are ready. Come. It's time. But no. Jesse, I'm so sorry. For everything. Если только я не помню, если только я тебя не познакомила, если только я Просто, пожалуйста, я знаю, что я разрушила. Ты Что? Ты убийца Я уйду, Элис. знаешь, Чё за... Кого я грохнул? Тех ребят да завел в стопе. да может я и не заводил и не было никакой ловушки так дворик залило Булет, Булет. I... Okay. Еще одна хрень. Похоже на трупы в мешках. Извинись. Изменился интерфейс. Тут. Somebody there. Anybody. Так. Я каналы сменить хочу. Нельзя? Не могу смотреть пленки. Куда я могу пойти отсюда? Почти никуда. Только наверх. Значит, нужно идти наверх. Хорошо. Но, блин, пёсика жалко. За что убили собаку? За то, что он был мне нужен? Все? Ради этого стоило его убивать? Ничего нет? Интересного. Походу, нет. Так... Mm -hmm. хорошо очень интересно куда же я должен пройти чтобы куда-нибудь прийти если я уйти никуда не могу Ладно, пошли вниз. Че во время дождя мы ходим совсем медленно. Побегаем как ходим. Угу. И сюда никак не пробраться, да? И тут никаких записок, ничего нет. <связать> вот <связать> это я пропустил. Эпик <связать> Фейл. Да не бывает вот Ты посмотрел кассету Про дом В котором есть подвал В котором кого-то держат И тут этот дом появляется Перед тобой Задаваться вопросом, что что-то плохо с головой не стоит, поскольку мы знали этого почти с самого начала. Ну, чтоб настолько...